и доступные. Повторение слов, выражений приведет к тому, что у вас будет автоматическое запоминание этих слов. И второе, самое главное, это то, что библейские темы всегда помогают молодому человеку, ребенку становиться успешным, творческим, так как вся энергия, сила и силы ребенка в дальнейшем будут направлены не на разрушение и конфронтацию, а на созидание и на творчество. Итак, первое предложение. Самыми первыми людьми на земле были Адам и Ева. Как оно будет звучать на английском? Адам and Ева were the very first people. Первыми людьми на Земле. Эдз, С. Протяженно С. Адам и Ева were the very first people at the S. Их сотворил Бог. Начинаем с того, что не их, а начинаем. God made them. Бог made сотворил или создал зем их можно и по-другому сказать значит что э, более сложным предложением в пассиве зей они в э, дальше made god но лучше запомнить вот в таком формате бог создал их God made them. Он дал им прекрасное место, называемое Эдемским садом или Эдемский сад. Как это будет звучать на английском? He gave, он дал, give давать, gave в прошедшее время, им them a beautiful place, прекрасное место, называемые called. The Garden of Eden, называемое Эдемским садом. Они были очень счастливы. They were very happy. They were, они были, очень счастливы, very happy. Также Бог сотворил всех животных и птиц. Как мы скажем? Начнем с Бога. Так в английском всегда начинается предложение. God made the animals and birds. To также Бог сотворил God made животных the animals and The birds to. также. Птиц также. В этом формате мы поработаем над следующими словами и предложениями. Итак, покажи, пожалуйста, на картинке птичку и лошадку. Где лошадка? Где птичка? И давайте скажем, как это будет звучать в английском. Покажи на картинке. Point to. Point to. Покажи на картинке. The bird. Bird. Птичку. And the little horse. Horse. И лошадку. And the little horse. Маленького коня. Буквально. Пожалуйста. Please. Ответьте на вопросы. Дорогие ребята, кто сотворил Адама и Еву? Как это сказать на английском? Who made Adam and Eva? И кто же сотворил Адама и Еву? Какой будет ответ? Бог сотворил Адама и Еву. А как это будет звучать на английском? God made, сотворил или created. Тоже можно так сказать. Created. God made Adam and Eva. Бог сотворил Адама и Еву. На этом, дорогие друзья, наша тема завершена. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал. Делайте лайки. Комментарии. Всего вам доброго. So long. Пока. Bye.